Друзья, всем привет! Я обещала рассказать о плюсах и минусах работы официантом в США. И я очень ответственно подошла к этому делу, поэтому даже выписала пункты и буду вам их зачитывать. Вы знаете, когда я готовилась к этому видео, я поняла, что любой пункт можно рассмотреть как из точки зрения плюсов, так и с точки зрения минусов. Поэтому некоторые пункты будут относиться к этим обеим категориям. Первый пункт обозначим «Доход». Официант в Америке начинает зарабатывать от 20 долларов в час. К примеру, если вы прилетаете в Америку, вы вновь прибывший мигрант, ну вы вряд ли найдете сразу работу на такие деньги. Ну, конечно, если вы не будете искать работу там программиста или какую-то еще, знаете, квалифицированную работу, которая здесь востребована, даже если вы приедете к классным, подготовленным электриком, вы будете начинать с меньших денег. Поэтому, конечно, работа официантом в плане денег на первоначальном этапе это очень неплохой вариант. Плюс вы деньги эти будете получать наличными каждый день. То есть, если вы изначально ограничены в средствах, в принципе, у меня была именно такая ситуация. Было очень удобно, что я свои деньги получала ежедневно, и то есть какие-то выплаты могла закрывать, которые было необходимо сделать вот в вот сегодня, сегодняшний день, на сегодняшний момент. Дальше, график. Вот график, это как раз тот пункт, о которых я говорила, он может быть как и плюсом, так и минусом. Плюсом этот график будет для людей, которые работу официанта совмещают с какой-либо другой работой. Или для людей, которые не хотят там, работать 5 дней в неделю с 8 до 5. Или для людей, которые могут работать, к примеру, только вечером или только утром. Большинство американских заведений работает с 11 утра до там, 10 или 11 вечера. И у них есть две смены. Это смена дневная и смена вечерняя. Так вот, к примеру, если вы днем учитесь или работаете на другой работе, вы вечером можете приезжать там к 5-6, к но это конкретно в моем заведении, может каких-то других по-другому. Вы можете приезжать к этому времени и как бы отрабатывать свои положенные часы. Или, как у нас какое-то время складывалась с мужем ситуация, он работал днем, приходил в 5 часов вечера с работы, а я уезжала на свою работу, передавая ему детей. Такое тоже может быть. Но в этом графике есть и минусы. Во-первых, очень сложно найти работу официанта такую, чтобы ты знал, да, там, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, я работаю с пяти, там, до одиннадцати вечера. Во-первых, есть заведения, которые работают до двух ночи, а работать ночью достаточно тяжело. Во-вторых, как правило, графики, ну, во многих заведениях отличаются недели от недели. Ну, к примеру, сегодня вам дали вторник, завтра вам дали понедельник. То есть вы не знаете, в какой день вы выйдете на работу. Третье. Даже если этот вопрос вы решите, самые выгодные дни – это, естественно, различные праздники и выходные дни. То есть вся жизнь, которой живут все остальные люди вокруг вас, будет проходить мимо. Что я под этим имею в виду? Ну вот вы собрались с друзьями в субботу, там, я не знаю… На пикник, А вы поехать не можете, потому что в субботу вы будете работать. Это самый выгодный день для американских ресторанов. Поэтому вас вызовут на работу и никуда вы с подводной лодки не денетесь. В лучшем случае вы найдете себе замену. Но это будет постоянно. Любой какой-то праздник вы будете на работе. Понимаете, в этом тоже есть минус. Ну и, конечно, для таких людей уже, наверное, моего возраста, у которых дети ходят в школу, и они могут работать дневное время, а вечерние работать не могут. Это тоже практически невозможный и очень неудобный график, я бы сказала. А вы мне скажете, ты же нам рассказывала, что есть и утренние часы. Да, в Америке очень много дайн, и там тоже можно зарабатывать хорошие деньги. Но, как правило, смены в любой дайне начинаются с 8 утра. А дети у меня уходят в школу к 9 утра. То есть я не могу уже выходить на этот завтрак, чтобы вы понимали, и работать там в утреннее время. Или вы скажете мне, ну а что насчет ланча, обедов, допустим, ты выходишь в 11 утра и заканчиваешь там в 4 дня. А я вам скажу, ребята, есть еще такой большой минус, школы в Америке э, до 3 дня работают, поэтому... Я никогда не знаю, вдруг у меня вот закончится обед в 4 дня, и я уже не успеваю забрать своих детей. То есть для людей, которые следят и отвечают за детьми, это очень сложный и тяжелый график. Третий плюс, который я бы отметила, это новая информация. Что такое новая информация? Я очень много общаюсь со своими гостями. Но для этого у вас характер должен быть такой, что вы бы там могли поддерживать беседу, не стеснялись бы задавать им какие-то вопросы. В Америке это очень принято. Я много общаюсь с гостями, и они мне рассказывают там истории своей жизни или подсказывают как что-то можно сделать или просто там рассказывают о каких-то там университетах Да не важно о чем о всем что угодно и из этого ты черпаешь какую-то информацию складываешь для себя понимание да об америке потому что общаясь только с русскоязычными иммигрантами вам будет очень тяжело понять чем живут ну, такие, как, как бы их назвать, хоть их и не существуют, коренные американцы. Плюс вы будете очень тесно общаться с людьми, с которыми вы работаете. В Америке официантами работают там с 18 лет до 60, и вы обязательно найдете... Людей своей возрастной категории, людей по интересам, то есть молодежь вы будете все время там тусить куда-то в какие-то бары, ездить, завиваться, какие-то вечеринки у вас будут. Люди, которые там моего возраста, как сказали бы среднего, там которые с маленькими детьми, вы будете там встречаться, проводить время с такими же мамочками, у вас тоже будут общие интересы. Люди, которые уже вырастили детей, уже такие взрослые официантки, вы тоже найдете различные поводы для общения, поэтому в плане компании, в плане общения с людьми, вы всегда найдете с кем это делать более неформальная атмосфера, более такая дружелюбная, более такая какая-то ну, непринужденная, я бы сказала, по сравнению даже с офисами. Я в свое время очень много делала доставок в различные офисы, и потому что мне было очень интересно как, ну, от, прочувствовать атмосферу, могла бы я здесь работать или нет. Но для себя я сделала вывод, что я бы не могла. Поэтому ну, вот как бы как-то так. Еще один плюс работы в американском ресторане, это того, что вы приобретаете бесценный опыт, если вы хотите развиваться в направлении сейлс, то есть в направлении продаж. Я вам могу сразу сказать, охотно берут официантов на любые продажи, от машин до, в общем-то, риэлторов. То есть люди, которые получили опыт в Америке работы в ресторане, а опыт... Работы в ресторане не только дает тебе выносливость, стрессоустойчивость и там какую-то коммуникабельность и так далее, он тебе дает главный опыт это суметь что-то продать. А это в Америке очень ценится, это везде очень ценится, но ну и в Америке, естественно, тоже. Поэтому, если вы пойдете в сейлс потом, начинать с официанта это очень-очень-очень-очень вам будет выгодно. Ну и последний пункт, который я обозначила. Работа официантом это, конечно, такая всегда надежда на какие-то очень большие чаевые. То есть в моем заведении были чаевые, которые оставляли людям, я сама никогда не получала но у нас очень много людей, которые получали 100 долларов чаевыми так вот с одного стола или даже 150 мои самые большие чаевые с одного стола были 70 долларов но я нередко получала 50, 40 60, то есть это было не редкостью но в Америке есть очень такая интересная категория людей, которые надеются ну, к примеру, получите 100% от счета. Допустим, ваш счет был там 400 долларов, и 400 долларов лично вам оставляют чивыми, что очень-очень прикольно. И когда это происходит, человек как-то как воодушевляется, появляется вера в людей, ну, точно так же, как она исчезает, когда вам не оставляют вообще ничего. А теперь, ребята, перейдем к минусам. Физическая нагрузка. Очень многие официанты, страдают искривлением позвоночника и вынуждены обращаться к хиропракторам здесь, к массажистам, потому что очень большой вес, вот, Громадный вес ты носишь на своих плечах, и, естественно, как правило, ты поднос несешь, причем подносы в Америке вот так никто не носит, их носят вот так. Потому что вот так ты свою спину выкинешь через месяц, а вот так ты еще там несколько лет можешь поработать. Подносы носят вот так, и, естественно, нагрузка идет на одну сторону, позвоночник искривляется, и очень многие официанты страдают проблемами нагрузки на ноги расширением вот эти я не помню как это говорится там ну в общем расширением вен на ногах и искривлением позвоночника второй пункт который я назвала это униформа если вы будете работать много у меня был период когда я работала там ну 40 часов в неделю да а я считаю что это много для работы официанта я просто Просто ненавидела. У нас черная полностью униформа, черная рубашка, черные штаны, черные какие-то там туфли. Я ненавидела ее. Я ненавидела черный свет. Я на него вообще не могла смотреть. Мне хотелось что-то одеть яркое. Мне хотелось какие-то кроссовки каких-нибудь безумных цветов. Потому что, ну, это честно очень сильно напрягает, когда ты 40 часов в неделю проводишь вот в этой униформе, это очень сильно бесит. Вот Третий пункт – это отсутствие перспектив в этой сфере. Ну, то есть в этой сфере вы можете претендовать только на работу менеджера, потом general менеджера, потом, то есть управляющего, потом на дистрикт менеджера как бы вот это все, на что вы можете рассчитывать. То есть, то есть отработав там год, вы будете понимать, что через год будет то же самое, и через два года будет то же самое. И это, конечно, профессиональное выгорание тебя сводит с ума, ты уже не можешь ни на что смотреть, ты оглядываешься вокруг, понимаешь, что твоя работа не так плоха, понимаешь, что ты зарабатываешь не такие уж плохие деньги и что-то еще, но просто это... Выгорание тебя просто сжигает, потому что ты знаешь, что все будет одно и то же, одно и то же, одно и то же, у тебя нет никакой перспективы, тебе не поднимут зарплату, вся зарплата твоя зависит от твоей улыбчивости и твоих там customer service, как сказать, от твоего обслуживания, но ну нету ни не в зарплатном отношений, развития, ни в каком-то другом, кроме как стать ресторанным менеджером, но это отдельная тема блога, я бы не советовала никому, но это мое личное мнение, обсудим это в видео, в котором я буду об этом говорить. Еще один пункт, выходные праздники, вот я то, что вам говорила по поводу графика выходные праздники, выходные праздники, когда все будут отдыхать, вы будете пахать, вот это как бы как-то так, особенно очень классно, когда ты работаешь на СЧ, когда ты работаешь на Новый год, когда ты работаешь 31 декабря, это, конечно, да, когда твоя семья все сидит дома, а ты вынужден работать, это не очень приятно. Следующий пункт, который я обозначила, бы отношение к этой работе. В Америке есть такое понятие «real job», настоящая работа. Так вот, не только в России, я вам скажу, относятся к этой работе, как к какой-то там, или подработке для студента, или чему-то еще. Ну и в Америке к ней тоже так относятся, очень многие, как бы работа официанта считают, но ну, что-то такое, как бы как бы не айс, понимаете. И на первоначальном этапе вам, конечно, будет все равно, что там, кто считает, вы будете работать и работать. А когда пройдет 5 лет, вот как у меня прошло, вы уже будете думать, боже, ну что ж такое-то, почему это я застряла-то здесь, на такой какой-то работе, к которой все относятся достаточно пренебрежительно. Нет, не все, я вру. Ну, некоторые люди относятся пренебрежительно. Потом, когда вы будете там рассказывать у себя на родине, что я работа официанта за спиной вам будет говорить Боже переехать в Америку и работать официантом, ну то есть вот такая вот всякая фигня, которая несмотря ни на что вас все равно будет напрягать. Я вам могу так, ну по моему личному опыту вас это как бы будет напрягать, чтобы что как бы я работаю, и не такая-то простая работа, как вам кажется, не два притопа, три прихлопа, но все равно, понимаете. И последний, наверное, такой пункт, это физическая и психическая какое-то физическая усталость, а психическое какое-то выгорание, когда ты просто настолько бываешь затюканный, что если у тебя слабая психика, ты не выдерживаешь этой нагрузки. Вот у нас достаточно busy ресторан, и это очень сложно. Это крайне сложно держать себя в руках. То есть люди, у которых подвижная психика, в этой сфере работать вообще не надо. И три слова уделим, что вам нужно для того, чтобы устроиться на эту работу. Вам нужен опыт, язык хороший разговорный, американский, и свободный график. В Америке вообще вряд ли в какой-либо ресторан вас возьмут без опыта работы. Вот как бы как-то так, ребята. Казалось бы, что такое официант, но они смотрят на опыт работы вот под такими глазами. Что нужно делать, если у вас нет опыта работы? Нужно идти там убирать со столов, я не знаю, быть посудомойщиком, кем угодно. И в своем заведении вы вырастите до официанта через какой-то определенный период времени. Ну а потом уже, когда в своем заведении вы официантом какое-то время отработаете, тогда для вас уже становится... Двери открыты во все нормальные заведения, где можно будет заработать деньги. Вот что как, бы, как часто делают люди. Что такое язык? Язык – это такой язык, при котором вы можете говорить, шутить, понимать, отвечать, что-то рассуждать и так далее. Только при такого уровня языке, если вы даже будете говорить с ошибками, акцентом, это не будет иметь никакого значения. Но вы должны говорить, вы не можете молчать, замыкаться, не уметь сформулировать фразу, не отреагировать на шутку, на это все будут смотреть. Ну и свободный график, почему я это говорю, потому что часто для того, чтобы устроиться в заведение, вам надо сказать, что я могу работать всегда. Вы мне скажете, как так? Ты же рассказывала про плюсы американского графика, что можно работать там или только вечером, или только там днем. Да, эти плюсы есть. Я, допустим, сейчас работаю в Америке три дня в неделю, и то фактически я эти дни выбираю сама. Я выбираю, это будет ланч или это будет ужин, но для этого там надо было отработать 5 лет. Вот о чем я говорю. 5 лет, конечно, ждать не надо. Вы должны полгода себя показать, что вы там такой нормальный, надежный человек, что вы будете выходить на работу, что вы не будете прогуливать, и тогда любой работодатель пойдет вам навстречу и скажет, блин, я знаю ее, она там потянет, она истерики устраивать не будет, она плакать не будет, на гости" стаканы ронять не будет, ну, хочет она работать там пятницу, субботу, воскресенье, я пойду на это, потому что это хороший сотрудник. Но на первоначальном этапе вам, конечно, надо говорить, что я могу работать всегда, вообще в любое время и так далее. Это делается чисто для того, чтобы устроиться на работу. Ну, и устроиться на работу – это не суметь работать. Я вам могу сказать, что, наверное, из... 100% вновь нанимаемых людей, допустим, в моё заведение, остаются 10%. Потому что очень многие не понимают, на какого рода работу они идут. Что же нужно для того, чтобы суметь все таки работать официантом? Первое – это много держать в голове. Ну вот теперь представьте, что у вас сидит 5 столов, этот стол попросил Кока-Колу, этот стол попросил сделать кондиционер потише, этот стол передумал и не хочет есть это блюдо, а хочет другое. Тот стол попросил вас еще принести хлеба, и вот это все надо удержать в голове. Некоторые люди просто на это не способны, и когда они сталкиваются с этим вживую, я видела не раз брейкдауны, ну, скажем так срывы эмоциональные срывы когда человек начинает рыдать у него трясутся руки потому что он не успевает он не запоминает у него гости обижены, он весь в стрессе ну просто это просто просто такой дикий ужас поэтому как бы я могу сказать что вы должны уметь запоминать и выстраивать последовательность действий иногда мы очень спешим на работе. То есть я реально понимаю, что мне надо делать все очень-очень-очень быстро и более того, как бы разумно. Не просто пошла за хлебом, отнесла, пошла за этим, а пошла за хлебом, захватила салфетки, налила чай, попросила дополнительный соус и так далее. То есть это все надо держать в голове. И еще... О том, что я говорила, это выносливость физическая, да, потому что это тяжелая физическая работа. В Америке работа официантом, не во всех заведениях, но вот во многих это тяжелая физическая работа. И психическая выносливость. Еще раз могу сказать, вам может попасться человек, который просто будет из вас пить кровь. Такой у меня был вчера, нет, не у меня, у другой девочки был стол, а я вынесла им просто закуску. Я вынесла им закуску, она вот так вот сидит. А че это? А че это? Смотрит на меня. Через плечо хочется сказать. А чё оно такое темное? Ну, там такая закуска, там надо было чипсы макать в дип. Ну, неважно, макать соус пускай. Она смотрит, а что, а я хотела чипсы, а у вас какие-то гренки, да что это такое, не, вот пальцем вот так берет, да, вот это вкусное, но вот это, понимаете, и вот это вот, представляете, вот под такой нагрузкой ты работаешь целый день, этому то не понравилось, тому все не понравилось, Пятому еще что-либо не понравилось. Десятому еще что-либо не понравилось. они начинают тебе взрывать мозг. И ты идешь, ты про себя думаешь, I hate people, I hate people. Я не люблю людей, я не люблю людей. Переведи по-русски. Но просто ты Блин, ну тебя разрывает. Иногда бывают такие люди, одни эмоциональные вампиры, которые просто пришли для того, чтобы тебе сожрать мозг. И это видно сразу. И ты понимаешь, более того, что ты на них ни денег не заработаешь, так они еще и тебе и настроение испоганят. Знаете, ощущаешь, что ты вот, вот, вот надо еще уметь удержаться для того, чтобы не стукнуть под носом по башке. Вот я вам точно это могу сказать. То есть. Уметь вовремя одевать кастрюлю на голову и не обращать внимания на различного вида идиотов. Ну, вообще, я вам хочу сказать, ребята, я не знаю, какие работы хороши, какие плохие. Эта работа не самая плохая, она, знаете, такая активная, она веселая, она интересная, она познавательная. Поэтому, если вы выберете для себя этот путь, он достаточно много чего вам впоследствии может дать и поможет вам на первоначальном этапе зарабатывать как начинающий, квалифицированный специалист. Это лучшая работа в мире! Лучшая, работа в, лучшая работа в мире Поэтому, наверное, это не так плохо Обязательно пишите в комментариях Если у вас есть вопросы по поводу работы официантов Я на все комментарии вам отвечу Пока-пока, подписывайтесь на канал И ставьте пальцы вверх или вниз Или вверх, ну как хотите Пока-пока